привет ребята добро пожаловать на канал сегодня я начинаю свою торговую сессию нашел первую ситуацию и тони я нашел а ребята из нашего телеграм-канала где они публикуют все свои сделки и здесь есть AXS usdt хорошая ситуация взять от плотности я зашел сам вижу в стакане есть на самом деле крупная плотность поэтому прямо сейчас э, начинаю набираться набираюсь пока маленьким объемом буквально на 2000 долларов и если цена пойдет ниже то я буду добираться от максимально выгодно от этой ситуации Самой плотности. Плюс здесь есть у нас та самая зона От этой зоны мы можем проторговаться и потом сделать хоть какой-то отскок Поэтому логически в этой зоне даже набраться выгодно Попробуем набраться, если дадут ниже взять еще Доберусь, чтобы был максимально низкий стоп-лосс Если не дадут, ну и ладно Параллельно я эту же ситуацию публикую уже в своем телеграм-канале Вот сразу я вам его показываю так, переношу сюда скриншот, нажимаю AXS лонг от плотности, стоп за плотность. Все, и осталось только, по сути, взять, дождаться результата и, если что, добраться в этой самой сделке. Вот так вот, ребята, я просто нашел эту ситуацию, не тратил вообще своего времени. Ребята все уже сделали за меня, просто зашел в этот телеграм-канал, стоят уведомления, только выдается какая-то такая вот интересная ситуация, я сразу захожу. Вот, например, по инструменту маск я не заходил, потому что здесь довольно-таки манипулятивные плотности бывают. Плюс, вообще, инструмент такой неликвидный, поэтому я и не заходил. А вот инструмент XS, да, мне вполне нравится. Поэтому я зашел. И вы точно так же, если подписаны на этот канал, вы должны отбирать для себя какие-либо ситуации. Подходят они вам, не подходят. торгуете ли вы по таким моментам, либо не торгуете. Это ни в коем случае не сигналы. Это такой вот живой скринер, где вам уже не нужно сидеть и искать самому какие-либо сделки. И да, ребят, пока у нас открыта та самая сделка. Многие, наверное, слышали про блокировку российских аккаунтов Binance, и баланс больше 10 тысяч евро. Скорее всего в будущем многие централизированные площадки будут вводить какие-либо санкции для россиян. Что делать в данной ситуации? Понятно, нужно переходить на какие-либо децентрализированные площадки. Так вот, одним из таких вот хороших вариантов является Waves Exchange. Это крупнейшая DeFi площадка экосистемы Waves. Здесь много функций от покупки криптовалют через карточки до пулов ликвидности с крупными годовыми процентами. Прямо сейчас на площадке доступен ЛП стейкинг, где можно стейкать USDT и USDC на 24% годовых. Я лично пока сюда занес всего лишь 1000$, долларов, буду постепенно увеличивать здесь долю своих активов. Понятно, нужна везде диверсификация. Я не могу быть уверен в какой-либо бирже, поэтому нужно, чтобы везде были у меня какие-либо активы. Поэтому сюда показано нашу 1000$, постепенно здесь буду увеличивать свою долю. Поэтому прямо сейчас нажимаю здесь сдать стейкинг. Выбираю максимальное количество своих USDT, которые я хочу занести и здесь нажимаю кнопку «Я согласен». После эти монеты можно уже будет достать через 2 недели примерно, вы уже тут сами смотрите. Я лично больше рассматриваю в долгосрок, ну, потому что это хорошая замена каким-либо централизированным решением. Если там на биржах доступно до 10%, здесь я получаю 24% годовых, мне это, ну, понятное дело, намного больше нравится. Как мне кажется, это хорошее решение, я буду здесь зарабатывать дополнительно, плюс, как я уже сказал, нужна диверсификация. Какую-то часть денег я буду держать именно на этой площадке. Поэтому, кому, ребята, это тоже интересно, если вы хотите инвестировать и на этом зарабатывать дополнительно, то ссылку я, естественно, оставлю для вас в описании. Ну вот прямо сейчас, как по мне, самая идеальная точка, чтобы добавиться уже максимально, поэтому я добавляюсь, зашел на... Полный свой рабочий объем, возможно, чуть-чуть еще не докинул, но я уже докину, если мы будем тестировать эту самую лимитку, и там я уже прям максимально добавлюсь. Стоплос, конечно, в данной ситуации будет немного повышен из-за того, что я начал набираться немного рано, но ничего страшного, в следующей ситуации просто буду... Входить уже более грамотно Так, здесь стоим уже прям около Этого самого объема, поэтому добавлюсь Еще немного И по сути все остается только ждать И наблюдать за этой ситуацией, потому что Если и стопится в этой ситуации То только за этой плотностью То есть у нас где-то вот здесь должен быть Стоп-лосс, он у меня будет в ручном режиме Буду смотреть, как будут разбирать эту плотность, потому что бывает такое, что плотность у нас не разобрали, но стоп-лоссы на фьючах могут снимать. Поэтому, если что, этот момент пересижу, мне главное следить вот за этой вот плотностью, чтобы ее в стакане не разбирали. Также хочу обратить внимание, то, что проходящий объем в одной пятиминутной свече составляет примерно 4000 монет. Это очень мало по сравнению с тем объемом, который у нас стоит в данном месте. Поэтому вполне э, логично, что этот объем может развернуть цену. Конечно, если не найдется продавец, э, который будет готов вот продать на 165 э, тысяч монет. Говорить уже больше нечего. Э, зашел я в позицию, вот, блять, вышел. Ай, кнопки чисто перепутал. Чисто 20 баксов взял и отдал. Вот дурак. Короче, ребят, видите, немного тупанул. Прожал не ту кнопку. И 20 долларов уже минусанул. А, блин. Короче, немного даже расстроен. Потому что я тут думал, нормально получится. А по факту взял 20 долларов со старта. Раздал. Э, чисто перепутав кнопки. У меня просто всегда три пальца лежат на трех кнопках. Это D, T и Y. Чтобы открывать сделки и закрывать. Единственное, что я хочу здесь делать, это немного добраться по объему. но Потому что... Ситуация, как по мне, просто идеальная. В стоп здесь получается 0.26. Фиксировать прибыль я хочу 30-40, то есть 1.5%. Это уже соотношение 1 к 6 и больше. Поэтому, я считаю, тут можно даже большим объемом зайти. Уже прошло примерно полчаса, цена все стоит еще на одном месте, около этого уровня. Уже даже рассматриваю пробой, потому что мы уже подошли к этой зоне. Здесь у нас идет наторговка, поэтому вполне вероятно, можем даже пойти на пробой этой самой зоны. Здесь будут стопы, в том числе и мой стоп должен быть. Поэтому, может быть... Такое вот хорошее импульсивное движение. Буду смотреть, по рынку появится активность, начнут разбирать эту плотность, буду заходить в пробой. Пока стою в отскок, потому что нет активности, есть хорошая зона, от которой вполне может быть какая-либо коррекция. Так, ребята, в этой сделке я уже нахожусь около часа, довольно-таки запильная получилась ситуация. Сразу выставлю лимитки, по которым буду закрываться. Вот так вот, наверное, в этом вот диапазоне их раскину. Можно уже, наверное, даже поставить без убыток, но пока этого делать не буду. Буду дальше наблюдать за этой ситуацией, вроде как э, есть вот такая вот хорошая реакция, но пока недостаточная, чтобы я закрывал эту позицию, потому что я хочу начинать фиксировать от 1% и выше, Плотность у нас пока стоит на месте, и если обратить внимание на график, именно вот с этого момента у нас были основные вот такие вот покупки. Поэтому, как мне кажется, эту зону удерживает какой-то крупный игрок, который вот здесь прям крупно закупился, и сейчас он не желает, чтобы цена опускалась ниже его точки покупки. Плюс это такая круглая цифра 30 долларов, вот уже первая лимитка, наконец-то у нас зафиксировалось хоть что-то. Будем фиксировать дальше, желательно, конечно, чтобы сейчас мы тут все зафиксировали, потому что тоже уже надоело сидеть, ну реально, больше часа в одной сделке, давайте вот гляну ради интереса, да, час 12 минут уже идет эта сделка, довольно-таки долго. Вот еще одна э лимитка у нас зафиксировалась, вышли уже даже почти в безубыток. Давайте поставим стоп-лосс в безубыток, чтобы нам уже тут не пересиживать. Пришла еще небольшая такая идея в голову, решил перенести стоп-лосс за 5-минутную свечку, потому что дальше непонятно, мало ли цена сейчас тут вкатит, и я хоть что-то заберу. А так, то ли я выжму то, что я хотел выжать, то ли закроюсь уже в стоп-лосс, так скажем, по более приятной точке, нежели цена обратно вкатит, обратно сидишь, жди там целых полчаса. Поэтому, как по мне, здесь уже это будет правильно. Сейчас я снова решил приобуться, э, как показывает практика, решил отменить эти две заявки, решил отменить также стоп э, Profit, профит, поставить сюда просто стоп лосс и поставить трейлинг стоп. Посмотрим, сколько получится выжить, пускай этот стоп лосс уже автоматически переносится. Посмотрим, мало ли это будет в этой ситуации, наоборот, даже плюсом, самому интересно, поэтому решил поставить трейлинг стоп, пускай уже э, старается выжать максимум с этой ситуации. Все-таки цена начала вкатывать, эта сделка закрыта, чистыми она принесла плюс 84 доллара, если бы изначально я не натупил, э, не перепутал эти самые кнопки, я бы заработал намного больше. По итогу, эта вот вторая сделка, она закрылась в плюс 105 долларов. Если вам ее показать по дневнику трейдера, выглядит она у нас примерно вот так. И если бы вот не эта вот глупая сделка, где я перепутал кнопки, было бы все намного лучше, и сделка бы закрылась на 20 долларов больше. Для кого-то 100 долларов это много, для кого-то 100 долларов это мало. Я лично считаю то, что за один час заработали довольно-таки неплохо, нашли одну ситуацию с довольно-таки понятным стопом. На этом я буду, наверное, заканчивать этот видеоролик, всем, ребята, большое спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, давайте уже наберем, наконец-то, ну, полторы тысячи лайков, хотя бы давно уже не набирали. Всем большое спасибо за просмотр еще раз, всем удачи, всем профита, всем мира и всем пока.